И поэтому пришлось э, получать разрешение даже у высочества ну, шейха Шаржи. Э, пришлось получать согласование у МЧС и пожарных служб не Шаржи, а уже Эмиратов. То есть это оказалось непросто, но все вроде позади. Да? И поэтому сейчас, э, то стройку там мы начали раньше, но ну, активная фаза начинается только сейчас. И вот мы теперь стоим...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 А потом, да, ну все-таки, мы же инвестиции да, привлекли, мы работаем здесь. Поэтому потом вели как самострой. Там некоторые говорят, вот, они самостроим, занимались. Если бы мы согласовывали, как и здесь, то, наверное, бы до сих пор мы еще бы согласовали в Беларусь. А так по факту мы ввели, мы построили по факту, ну мы и приняли. Понимаете? Но ну, здесь другая страна, здесь так не проходит. Да? Поэтому вот, мы вот с этим трудностями сталкиваемся впервые и, и нарабатываем опыт как работать в других странах восток дело тонкое да, да <свист> <свист> а где тонко там вот и порваться если да. неправильно так ну все все нормально все правильно вот и тут и наши стоят и вон там <свист> ну хозяева технопарка это университет американский университет шаржи который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 Только хотел спросить, почему мы стоим именно здесь, потому что место не о, сказать, что вы самые красивые. вот очень красиво, когда мы пландировку сделаем, посадим здесь, можно сказать, сады, здесь будет все по-другому. Это не будет этого бурьяна, не будут яма. Вспомните, как я ходил в Мариной горке по танковому полигону, там бурьян, ямы, пропитано все порохом. В августе 15 года, помню. Ну, 3 года, да, красивое. с небольшим. И э, я же говорю, что здесь будет построено, и оно построено. Вот я говорю, здесь будет построено то, что я говорю, и оно будет построено. Да? И будет построено вовремя. Хотя мы и позже начали. А, здесь будет вот эта да, линия 400 метров. Там придут еще три линии длиной по 2,5 километра. Мы покажем все типы э, дороги и состава, и Поэтому для этой линии, с нашей стороны не было задержек, мы э, спроектировали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 Ну, где-то в апреле поставить сюда и уже начинать здесь, если будет дорога готова, но ну, это опять же это подрядчики, а не мы э, ответственны за эту работу, то мы уже можем действительно в конце апреля прикатить э, первых пассажиров. И мы подойдем, там уже я покажу речь, мы откатали их э, в Австрии, в Вене. И они были готовы еще в октябре месяце. И прибыли сюда насколько ждали вот свою давайте на месте и посмотрим да ну я вот туда там будет станция анконапор давайте придем тоже посмотрим да. там уже да яму выкопали параллельно дороги будут то есть параллельно дороги да. вот здесь да. будет идти первая линия да это первая стадия проекта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 На него более плотный, как я понимаю. Более прочный, более плотный, да. И все равно потом его еще поливают водой, чтобы уплотнить водой. Да. Потому что он все равно рыхлый. Вот здесь вот станция антинапора. Она пойдет вот где-нибудь туда. И на нее тоже будет нагрузка где-то. На счет нагрузка будет 300 тонн. нагрузка здесь.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 Находимся возле временного склада, где вот сюда уже несколько месяцев назад прибыли рейсы. То есть мы свою работу сделали вовремя. Да, причем это уже было готово еще даже в октябре. И вот можно посмотреть на эти рейсы. Они более прочные, чем у нас в Беларуси, с более толстой сталью, и они на способности больше нагрузки, чем те, да. на фундаменте, где нет подготовка под фундамент, потому что фундамент вот здесь будет, и там тоже, видите, арматура возводит. Там гостевого дома, где будет штаб-квартира, наш офис. Это уникальный деревянный дом, экодом, где внутри будет сад, здесь сад. Пустыня, где кругом песок, садик, как и